Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре приложение для осевых стабилизаторов от компании Feetec и двойные ручки для тех же самых осевых стабилизаторов компании Feetec для версий Альфа 1000 и Альфа 2000. Давайте на них посмотрим. А начнем мы с приложения для смартфонов. Из всех приложений для трех трехосевых стабилизаторов, которые я видел, я совершенно точно могу сказать, что у Feetec самое правильное, самое удобное приложение для трех трехосевых стабилизаторов. Оно легко ищется в App Store, в Google Маркете. Оно на русском. И абсолютно... Все в нем можно сделать абсолютно без геморроев. На начальном экране нам предлагают выбрать то, что мы хотим подключить с картинками и названием. Помимо того, что мы хотим по названиям, хотим по картинке выбираем то, что нам надо подключить. Вот мы находим альфа-2000. Параллельно с этим мы еще посмотрели, что еще у FireTech есть правильно с этим мы узнали, что можно еще и ручки дополнительные купить. Включили Bluetooth на телефоне, находим устройство, Feutec, все, подключились моментально. На первом же экране никакой лишней информации, сразу же вам дается джойстик управления. Хотите что-то больше, лезьте в меню. Минимум проблем, максимум удобства. Управляется все очень быстро. Я честно, я задержек не чувствую, как будто я управляю тем джойстиком, который находится на ручки дальше заходим в меню если что-то надо есть отдельная настройка есть отдельное руководство руководство вам не нужны эти бумажки у вас всегда в телефоне есть руководство на все товары настройки мощность мотора установка режима слежения, настройки джойстика горизонтальная калибровка скорость в режиме автоповорота восстановление по умолчанию все предельно понятно на русском мощность моторов никаких цифр все картинками, красивыми джойстиками, крутится туда-сюда. Понятно, что надо делать. Возвращаемся. Режимы слежения. Все красиво джойстиками, показано, можно регулировать. Настройки джойстиков. Никаких лишних настроек. Вы ничего через это приложение не поломаете. А если что, у вас внизу есть отдельная надпись «Сбросить все на начальные настройки». Скорость панорамирования. Инвертирование джойстика. Все, все, все, что нужно, все есть. Горизонтальная калибровка в режиме реального времени. Кнопочками плюсик, минус можно устанавливать влево, вправо. Подробная настройка для четвертого режима, режима панорамирования. Выставляем наклон, начальные точки, финальные точки, время, за которое он пройдет этот отрезок. Все можно выставить здесь удобно. Ничего лишнего. Все под рукой, все симпатично сделано, все прекрасно работает. Что еще нужно сказать по этому приложению? Да ничего, здесь все понятно сразу, без объяснений. А перед тем, как мы распакуем, соберем и попробуем эти ручки, хочу напомнить вам, что вы всегда можете оставлять комментарии с пожеланиями или замечаниями внизу под роликом, а также не забывайте подписываться на наш канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши обзоры и смотреть их самыми первыми. Всем понимаем, что для комфортного, долгого использования трёхосевыми стабилизаторами нам желательно все таки прикупить двойные ручки, потому что двумя руками все-таки поудобнее ими управляться. Для этого компания FeoTech для своих двух стабилизаторов серии Альфа, это Альфа 1000 и Альфа 2000, выпустила вот такие вот прекрасные двойные ручки. Давайте их раскроем, посмотрим, на что они способны. Упаковка все та же, премиальная, красивая, темная. Внутри бархат. Помимо ручек в комплекте два аккумулятора. А я напомню, что... В комплекте со стабилизатором у вас уже есть аккумуляторы. Это дополнительные будут. Шнур для зарядки и перепрошивки. Все та же зарядка на два аккумулятора, которые у вас уже есть вместе с, с стабилизатором. И давайте достанем ручки. Ручки стянуты все тем же жгутом, чтобы ничего не болталось при транспортировке. Во-первых, они складные. Они а вот эти вот здоровые, раскручиваемые. Они складные, но при этом раскручиваются и раскладываются очень быстро вот так вот их разложили закрутили все все крепко быстро в правой ручке у нас идет полное дублирование всех тех же кнопок которые у нас есть на ручке у самого стабилизатора помимо этого в левой ручке у нас вставляются аккумуляторы поскольку и аккумуляторы и блок управления у нас уже есть на ручках то Центральная ручка от нашего стабилизатора нам уже не понадобится, а мы на вот этих двойных имеем те же самые контакты и подсоединяем нашу центральную часть с моторами мы подсоединяем напрямую сюда. Давайте это сделаем. В чем большое отличие этих ручек от остальных ручек других производителей? Их очень легко и удобно, можно поставить на любую ровную поверхность и подсоединить либо калибровать ваш стабилизатор остальные ручки, как правило, приходится держать на весу, либо что-то еще выдумывать, а здесь все просто, вы поставили на ту же самую коробку, в которую вы ее привезли, либо просто на стол и быстренько, легко, удобно все подключили. Давайте вставим аккумулятор в ручку. Не забываем, что аккумулятор мы вставляем в последнюю очередь, для того, чтобы наш стабилизатор случайно мы не включили без нагрузки. Учитывая, что в комплекте со стабилизатором уже идет 4 аккумулятора, а для работы требуется 2. И еще с ручками идет 2 аккумулятора. Суммарно у нас 3 комплекта аккумуляторов, и мы получаем время работы аж до 30 часов. Также еще в комплекте идет такой вот холодный башмак с винтом. Вот сюда вот на ручке мы можем прикрутить этот башмак. И Непосредственно не него уже вставлять микрофон, рекордер или свет. Стабилизатор у меня уже отстроен, давайте просто его включим. Управление абсолютно такое же, как и на стабилизаторе. Для остальных идет то, что ваши руки находятся практически на уровне с камерой. А это значит, что центр тяжести всей вашей конструкции, он довольно близко к вашим рукам, что облегчает как управление, так и снижает нагрузку на ваши руки, а значит ваши руки за съемочный день устанут гораздо меньше. Также давайте перейдем в нижний режим и начнем управлять стабилизатором на манер Ронина. При работе вот в таком вот режиме я вам рекомендую в настройках, через смартфон, через приложение, инвертировать джойстик, для того, чтобы вас, ваш мозг не сломался о том, в какую сторону вы хотите повернуть стабилизатор. Да, качество, конечно, этих ручек подкупает. Ну и, конечно, огромным бонусом является то, что вы всегда можете всю эту конструкцию поставить на стол. Что-то подкрутить, что-то поменять в настройках камеры, Суммарно на этих ручках давайте посчитаем, сколько отверстий под четверть дюйма, которые мы можем использовать для того, чтобы навесить какое-то дополнительное оборудование. Десять дополнительных отверстий. Помимо этого нижнего отверстия мы можем использовать для того, чтобы прикрутить, например, штативную площадку. И использовать этот стабилизатор, например, на штативе, либо на слайдере. По какой-то причине мы захотели прикрепить все это на слайдер. Безумно удобные ручки, конечно. А самое интересное, что давайте посмотрим, сколько все это занимает в сложенном виде, но при этом не раскручивает друг от друга. Выключаем наш стабилизатор. И убираем в какой-нибудь кейс. Вот и все. Ничего раскручивать дополнительно не надо. Мы всего лишь сложили ручки. А при необходимости мы для съемки взяли, повернули рукоятки, Закрутили быстренько два винта, включили стабилизатор и побежали работать. Какого-то большого прироста по стабилизации эти ручки, конечно, вам не дадут, но они подарят вам огромное удобство в использовании, потому что вы теперь совершенно спокойно и удобно задействуете обе руки. Они вам позволяют навесить сюда огромное количество дополнительного оборудования. Бонусом сюда еще является два дополнительных аккумулятора и еще одна зарядка. Если у вас использование уже есть стабилизатор от компании Fiatek серии Альфа 1000 либо Альфа 2000, я думаю, что со временем вам очень захочется иметь именно вот эти ручки. Много места они не займут, но подарит вам совершенно потрясающее ощущение при использовании трехселого стабилизатора. Друзья, давайте подведем итоги по приложению и двойным ручкам. По приложению вы все видели. Я придраться, если честно, практически не могу ни к чему в этом приложении. Все довольно наглядно, все просто, все на поверхности, все понятно. Пользоваться этим одно удовольствие. Наверное, только единственным минусом, который я обнаружил, это что при длительной блокировке телефона он отключается от вашего трехосевого стабилизатора, и вам приходится подключаться по новой. В остальном, на мой взгляд, приложение идеальное. Хоть как-то близко к нему может подобраться только приложение от компании Zhiyun. Но не забывайте, что приложение FUTEC есть на русском языке. Какие выводы по ручкам? Из плюсов у нас компактность, хорошая комплектация, отличная сборка, высокая скорость складывания и раскладывания, прекрасная балансировка по центру тяжести, удобные ручки, вынесено управление на ручки, а также дополнительные аккумуляторы и зарядка к уже имеющимся у вас в стабилизаторе. К минусам я могу отнести только отсутствие кейса, также к минусу можно отнести, что эти ручки не компенсируют вертикальные колебания, так как это делали, например, ручки от компании Beholder. В остальном ручки совершенно прекрасно выглядят, совершенно прекрасно ощущаются, прибавят вам удобства, а также порадуют своей продуманностью. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчики, приходить к нам в гости как в магазины, так и на наш сайт. А я с вами прощаюсь. Счастливо!